Друзья, всем привет! Сегодня я хочу поделиться своим рецептом орехового торта. Сначала нам понадобится 300 грамм орехов очищенных, 8 белков, щепотку соли, бросим туда, 300 грамм сахарной пудры. Я загружаю орехи в комбайн и размалываю. Измельченные орехи получаются не мелкой фракции, а среднюю фракцию. Далее взбиваем белки вначале до средних пиков и затем добавим туда сахарную пудру. Такие получаются у нас средние пики. Сюда мы постепенно добавляем 300 грамм сахарной пудры и затем еще добавим столовую ложку муки. Теперь аккуратно Соединяем измельченные орехи и взбитые белки с сахарной пудрой. Все это порциями аккуратно перемешиваем по часовой стрелке. Я обычно перемешиваю. Далее, друзья, подготавливаю, застилаю пергаментом противень и выкладываю всю нашу массу тонким слоем. Выложу на противень. Выложили, размазали так, чтобы толщина была не более 3 миллиметров И отправляем в духовку при 180 градусах 7 минут. Друзья, пока пекутся у нас коржи, мы взбиваем сливки. Плюс туда 300 грамм сахарной пудры и плюс щепотка лимонной кислоты. Взбиваем до крепкой пены. Сливки взбили. Вот такая крепкая, плотная пена получилась. И ждем, пока выпекаются наши коржи. Затем достанем, достанем коржи, уберем сразу же пергамент и дадим им остыть. И только после этого будем смазывать нашим сливочным кремом. прошло 8 часов и мы достаем наш торт с холодильника валерий будет сейчас валер покажи иду иду иду иду иду. так оно ну, на камеру как он как режется понятно что там орехи нормально режется хорошо ну, все, на... давай на тарелочку. И расскажи, покажу. На вкус сейчас попробуем. Ну, оно. А ну. Еще раз. Давай. А ну И впечатление нам, пожалуйста. Вкусно. Вкусно? Да? Ну вот, приятного аппетита. По калорийности, конечно, калорийный. Здесь сливки, орехи и сахарная пудра и белки. У всех разные рецепты. У меня получился такой. Ну, впечатление. Вкусный, вкусный говорит.